Сегодня комитет Джугурку кукинеша по аграрной политике в первом чтении одобрил законопроект, запрещающий разработку урана и тория в Кыргызстане. Таким образом, на территории нашей страны запрещается осуществлять деятельность, связанную с геологическим изучением недр с целью поиска и разведки урановых ториевых месторождений. Запрещается разрабатывать урановые и ториевые месторождения, а также радиоактивные хвостохранилища «Горные отвалы». Кроме того, не допускается ввоз на территорию Кыргызской республики урана, содержащего и торий, содержащего сырья и отходов. Как отметил депутат Алмамбет Шикмаматов, с теми компаниями, у которых уже имеются лицензии на разработку таких месторождений, будут проводиться переговоры для решения данного вопроса. Икрам Ильмиянов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает пресс-службе Госкомитета национальной безопасности, главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела, по которому советник бывшего президента подозревался в незаконном завладении 150 тысяч долларов США. В настоящее время подозреваемый Ильмиянов и его защитники знакомятся с материалами уголовного дела, говорится в сообщении. Главным следственным управлением Госкомитета национальной безопасности Кыргызской республики завершено следствие по уголовному делу, возбужденному по факту незаконного завладения денежными средствами в сумме 150 тысяч долларов США, обманным путем со стороны Ильмьянова. По результатам расследования 10 июня 2019 года Ильмянов уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 204 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, после чего подозреваемому объявлено об окончании следствия. В настоящее время подозреваемый Ильмьянов и его защитники знакомятся с материалами уголовного дела.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 обслуживаемых пассажиров и седьмым по загруженности аэропортом в Европе. Азиатский банк развития выделит Кыргызстану грант в 30 миллионов долларов США. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам сообщил заместитель министра экономики Эльдар Абакиров. Благодаря гранту при Министерстве экономики будет создан Центр по государственно-частному партнерству. Он необходим для увеличения количества проектов ГЧП и их реализации, а также для проведения обучения среди госорганов. Кыргызстан ознакомился опытом Казахстана, России и Беларуси. И, как отметил за замминистра экономики, там уже много лет работают подобные учреждения и показывают хорошие результаты. В этих странах реализуют сотни проектов государственно-частного партнерства. За прошедшие пять месяцев текущего года фермеры страны получили 9 9306 льготных кредитов на общую сумму в 4 миллиарда 294 миллиона сомов, как сообщает Министерство финансов. Из них на растениеводство выдано 2528 льготных кредитов на сумму в 956 миллионов сомов. Сектор животноводства получил 6 555 льготных кредитов на сумму 2 миллиарда 532 миллиона сомов. На переработку и услуги было выдано 223 льготных кредитов – это 806 млн сомов. Напомним, что в рамках проекта финансирования сельского хозяйства-7» коммерческие банки и финансово-кредитные учреждения выдают субъектам предпринимательства и физическим лицам льготные кредиты под 6,8 и 10% годовых.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 В Кыргызстане могут начать испытывать строящиеся объекты на сейсмостойкость, как это делали во время Советского Союза. Специальное оборудование для тестирования построек, так называемую вибромашину, планируют восстановить в Институте сейсмостойкого строительства и проектирования. Если раньше здания в столице должны были выдерживать землетрясения магнитудой до 8 баллов, то теперь этот показатель увеличен до 9. Малая вибромашина позволяет воспроизводить землетрясение такой силой и с ее помощью можно испытывать здания высотой до трех этажей будет достаточно экспертизы одного образца дома, по результатам которого будут получены соответствующие выводы на безопасность остальных типовых зданий. Это не значит, что все дома будем испытывать. То есть мы будем создавать макет одного дома, либо со стороны Гостроем мы выпускаем, допустим, распоряжение, приказ Гостроем по одному экспериментальному дому. Поднимаем этот дом и начинаем испытывать. После этого по заключениям мы даем свое заключение. После этого мы выпускаем уже серийное строительство.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 В прошлом году распредкомпания электрические станции закупила 550 тысяч тонн местного угля на 1 миллиард 600 миллионов сомов у Кыргызской МИР. К этому часу пока все. Спасибо за внимание. Увидимся в вечернем выпуске новостей ровно в 19.00. До встречи.